приветствую всех и это второй урок по нашему курсу для новичков и в этом уроке мы рассмотрим урон и его нанесение давайте перейдем в нашего персонажа и здесь у нас уже заготовлен функционал под получение урона так давайте рассмотрим то как это создано и как это работает во-первых, у нас имеется переменная playerHealth типа Float. Давайте мы эту переменную удалим. И я покажу, как ее создать. Variable нажимаем, пишем playerHealth, то есть здоровье нашего игрока. Жмем сюда, variable type и здесь выбираем Float. После чего давайте рассмотрим то, как наносится урон нашему персонажу. Здесь есть заранее заготовленный функционал по типу эвента, который помогает нам получать информацию о других объектов. Мы вызываем Event. Damage. И выбираем Event Any Damage, который позволяет нам получить урон. Здесь он уже создан, поэтому нас переместило к нему. Далее, что мы делаем. Мы должны взять Player Health Get. И сделать минус. То есть отнять здоровье у нашего игрока. В количестве дамага, который наносится э, с помощью какого-то объекта, либо же NPC. Дальше, что мы делаем. Мы берем Player Health. Давайте мы добавим его в категорию. В категорию... Давайте создадим новую. Кликаем сюда, пишем Player Value где мы будем хранить э, переменные нашего персонажа. И здесь мы будем проверять, э, если health больше или равно нулю, то тогда мы достаем бранч. Как достать бранч быстро, это вы зажимаете клавишу английскую B и кликаете левой кнопкой мыши по пустому полю, и у вас появится бранч либо же э, кликаете э, правой кнопкой мыши и э, пишем либо if. у нас высветится branch кликаете он появляется либо же просто пишите э, branch и у нас появится branch. Э, давайте подключим его. если у нас э, меньше или равно нулю, то тогда мы будем удалять нашего игрока. Здесь нам нужно после того, как мы отняли это здоровье, мы должны записать его в переменную нашего здоровья, чтобы мы могли видеть изменения. Дальше мы делаем проверку, если здоровье игрока меньше или равно нулю, то тогда мы будем удалять нашего игрока давайте здоровье укажем по стандарту 100 как это обычно делается так лишнее мы закроем и теперь нам нужно создать что-то что будет наносить урон нашему персонажу мы можем использовать вольюмы. Но это не лучший вариант, поскольку если мы будем использовать Эктор, то мы сможем более сделать разнообразную логику. Да? Давайте сделаем новую папку под названием Эктор. Выберем ей цвет, чтобы лучше ориентироваться. Давайте сделаем какой-нибудь фиолетовый. Откроем его. И здесь кликаем по пустому полю правой кнопкой мыши жмем blueprint класс и выбираем actor и назовем его damage зона так давайте его откроем и здесь у нас есть компоненты которые добавляются в наш actor и мы сможем их либо видеть, либо скрыть от игрока, но которые могут нести с собой какой-то функционал. Давайте нажмем от компонент и добавим сюда коллизию боксовую. Box Collision. И перенесем ее на дефолт сцену root, чтобы наша коллизия была основ основной. А теперь... Мы можем как-то взаимодействовать с этой коллизией с помощью нашего персонажа. Давайте перейдем в Event Graph. Это все мы удалим. Кликаем правой кнопкой мыши на Box Collision. Жмем Add Event и жмем Add On Component Begin Overlap. Это, этот event нам позволяет проверить, что входит в конкретно в нашем Box Collision. То есть, если какой-то объект соприкасается с этой коллизией, то мы можем вызвать какой-то функционал. Давайте проверим то, что соприкасается конкретно наш персонаж Epic Character. Мы пишем cast to Epic Character. То есть, если будет соприкасаться конкретно наш персонаж, да то мы будем делать какой-то функционал. К примеру, мы можем а, из него а, вытащить функцию Apply Damage и нанести ему а, какое-то количество урона. К примеру, давайте 20 урона нанесем. И теперь... Давайте создадим отладку, чтобы мы могли видеть здоровье нашего персонажа. Как мы это сделаем? Давайте вызовем event tick. Этот event использует каждый тик нашей игры. И здесь мы сделаем print string. Print string мы подадим player health. Жмем на стрелочку и время выставим 0. И также цвет давайте выставим зеленый. Так, давайте нажмем Play. И здесь вверху мы видим то, что у нас 100 здоровья. Да? <coughs> давайте выставим на сцену наш эктор Damage Zone. И мы можем изменить его размеры, напомню то, что здесь вверху мы можем э, менять положение объекта, мы можем поворачивать наш объект и мы можем э, менять размер нашего объекта. Так, и чтобы я хотел, давайте вернемся в Damage Zone, э, Box Collision, прокрутим вниз. И здесь э, у нас есть рендеринг, э, hidden in game, то есть э, скрывать в игре. Мы уберем галочку, чтобы мы видели эту зону. Давайте нажмем play. Как мы видим, у нас 100 здоровья, мы видим эту зону, мы входим в здоровье, и у нас здоровье отнимается. У нас теперь 80 здоровья. Снова выходим, у нас 60 здоровья, 40, 20, и мы умерли. После того, как мы умерли, мы респавнимся. Так, теперь, что мы можем еще сделать для этого эктора? Мы можем создать переменную, переменную damage. Эта перемена будет отвечать за количество дамага, нанесенное конкретной копией эктора uh, damage zone uh, давайте выберем тип float и мы можем вынести эту переменную get и подключить к base damage после того как мы подключили uh, давайте выделим переменную левой кнопкой мыши и здесь в панели details uh, нам нужно сделать следующее это instance editable и expose on spawn то есть, чтобы мы могли изменять эту переменную конкретно в viewport нашей игры. И давайте default value, damage а мы выставим, к примеру, 10. Так, следующее, что мы сделаем, это вернемся в viewport. Уберем отсюда нашу зону. Так. И выставим зону здесь внизу. То есть, да, если мы упали, то нас зона убьет. Так, увеличиваем ее. Теперь поднимаем. чтобы наша зона полностью покрывалась чтобы не было такого то что мы упадем да и не будем умирать нам это не нужно так после того как мы разместили э, нашу дэм зону э, что мы теперь сделаем э, у нас здесь появится дефолт и дэмэдж у нас дэмэдж 10 если мы выставим дэмэдж к примеру 100 то есть при падении мы сразу должны умереть. Нажимаем play, подходим и давайте попрыгаем. Мы прыгаем и, к примеру, случайно да, мы не допрыгнули, мы падаем. И мы начинаем все сначала. Снова прыгаем, падаем и начинаем все сначала, поскольку нам наносится 100 урона. Единственное, что я бы сделал, это по высоте я бы сделал нашу зону меньше. Так, единственное, что я не вижу границы. Для того, чтобы когда мы упадем прям вниз, визуально это будет выглядеть намного лучше. Нажмем play. Давайте посмотрим. То есть, если мы случайно не перепрыгнули, мы упали и умерли. Таким образом, мы сделали нанесение урона. И давайте быстро сделаем также постоянное нанесение урона. К примеру, мы вошли в какую-то зону, где нам постоянно наносится какой-то урон. Давайте сделаем перемену из loop damage. Тип переменной мы сделаем. Boolean. boolean переменная позволяет нам переключаться, к примеру, на правду или ложь, либо же получать какую-то информацию от объекта с помощью двух состояний. Так, давайте. Ей также откроем Expose on Spawn и Instance Editable. Вытащим ее сюда. Достанем branch Зажимаем B. Кликаем левой кнопкой мыши по пустому полю. То есть мы делаем проверку. Так как бы лучше сделать. Давайте мы полностью это уберем. Damage. Делаем проверку. Даже мы здесь проверку сделаем. Хотя нет, давайте здесь. Если из loop damage true, то мы будем э, постоянно наносить урон. Если false, то мы наносим урон один раз. Э, так. Давайте сделаем постоянное нанесение урона. Нам в этом поможет таймер. Тянем узел. Пишем таймер by event. Set таймер by event. От эвента мы тянем. Пишем atd custom event. Кастомные ивенты нам помогут в написании логики. Конкретно в event графе без использования функций. Давайте напишем loop damage. Здесь время. Мы можем установить также переменную promoft variable. То есть, чтобы устанавливать собственное время на нанесение урона в этом blueprint, давайте damage time. И по дефолту скомпилируем И по дефолту поставим один, То есть Damage Time у нас будет один. Кликаем дважды на узел Чтобы сделать все компактнее И удобнее Ставим Looping И в Loop Damage Соответственно мы скопируем Этот функционал И поставим сюда его то есть каждый, каждую секунду мы будем наносить Apply Damage конкретное количество дамага. По дефолту у нас 10. Давайте проверим это. Вытаскиваем зону. Давайте ее сделаем побольше. Здесь у нас появилась также и Slup Damage. Мы ставим галочку, и да, мы каждую секунду наносим, к примеру, 5 урона. Жмем Play. Заходим в наш Эктор. И у нас ничего не происходит. Давайте посмотрим почему. Как проверить, почему у нас не работает что-то, мы можем ставить Breakpoint. Это все в рамках урока. Давайте поставим Toggle Breakpoint. И теперь мы снова нажмем Play. И сейчас мы посмотрим, что произойдет. Мы заходим в триггер. и как мы видим у нас ничего не происходит uh, убираем отсюда remove breakpoint и ставим на on component begin overlap toggle breakpoint play mm, очень странно что breakpoint не работает Нам нужно было выбрать, какую зону отслеживать. Давайте я покажу снова. Здесь мы можем выбрать, какой эктор на сцене мы будем отслеживать. Нам нужен Damage Zone 2. Жмем Play. Заходим в зону. У нас игра как бы приостанавливается и показывает то, что наш Event Begin Overlap сработал. Теперь мы можем Frame Skip жать. И проверять то, что у нас current value равно но. Да? И также мы можем дальше нажать. То есть у нас проходит луб. У нас луб действует, но мы не наносим дамаг. Почему мы не наносим дамаг? Потому что мы не поставили damage actor. То есть кому нанести урон. Чтобы это сделать, давайте сделаем это удобным способом. Сначала уберем remove breakpoint вытаскиваем узел жмем promote to variable пишем character подключаем и теперь мы можем использовать эту переменную в других частях кода переносим сюда character и сюда character жмем play заходим и, как мы видим, у нас каждую секунду наносится 5 урона. После того, как урон полностью дойдет до нуля, мы начнем уровень сначала. Все, у нас уровень начался сначала и у нас 100 хп. Также, как мы помним, у нас внизу стоит... Тот же самый эктор, но с другими настройками, если мы пойдем, он также будет работать, то что мы умираем сразу. На этом урок мы закончим, если вам понравилось видео ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.